Это огромные деньги. По оценкам международных организаций джета РФ разворовывается до 30%. составляет около 400-430 рублей за куб. Раньше транспортная составляющая составляла от 450 до 600 рублей за куб. Куда эти деньги уходили раньше? Потому что наше государство нас утилизирует, оно заставляет нас есть химические продукты, пить грязную воду. И заниматься там нам нужно не тем, чтобы просить у них, пожалуйста, дорогие мои, снизьте нам платеж по экологическому сбору. Мы должны с вами понять, что мы им не нужны. Я приехал к даже не из Москвы, а из Казани, где был в командировке. И приехал потому, что для меня очень важно встречаться с теми людьми, кто стоит, Такими правильными требованиями, потому что вы настоящие граждане, вы люди, которые понимают, что надо делать в нашей стране. Привет, товарищ! И сегодня не бомбит. Сегодня мы в Екатеринбурге на митинге против мусорной реформы. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня 7 число, и мы на митинге в Екатеринбурге против мусорной реформы. Хотим поговорить с одним из организаторов данного митинга. Здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Как Вас зовут? Меня зовут Собинов Андрей. А вы представитель а, Яблока? Да, я представитель партии Яблоко. А, что Вы хотите сказать этим митингам? Ну, я хочу сказать то, что только что я сказал. Значит, мы вышли сюда высказать свое недовольство тем, что вообще творится сейчас. И в первую очередь с экологической точки зрения, да, потому что мы, вот, я немножко повторю свою речь, мы недовольны тем, что нам приходится пить грязную воду, есть химическую еду и дышать грязным воздухом. Это самые основные проблемы, которые есть сейчас и которые создало наше правительство. <связать> <связать> вот формальным поводом для нашего митинга послужило то что правительство очередной раз обложило нас налогом мусорным налогом да и теперь мы дополнительно должны платить там, деньги за то что они вывозят мусор будут его утилизировать и мы против отлично я против того что мне никто не объяснял вообще а куда пойдут эти деньги для чего нужна эта реформа в чем она состоит я понимаю что они будут сжигать мусор я знаю куда будут я уже когда пытался разобраться в этом вопросе я понял что будет с ним делать что будут с ним делать и вы просто будут сжигать, просто тупо выбрасывая огромное количество вредных веществ в того загаженную экологию. Я против этого. Еще дополнительно платить это, делать это за мой счет я не хочу. И наша позиция, что за последние годы вообще наша власть ведет себя не, не только по-хамски, она ведет себя преступно. Она уничтожила сельское хозяйство, заставила нас есть химическую еду оно уничтожило нашу экологию, заставляет нас э, пить грязную воду и у моих детей не будет возможности в ближайшей перспективе есть чистую еду, пить хорошую воду и мы просто таким образом все, грубо говоря, сдохнем от жутких болезней, которые все знаем и все боимся, потому что другой альтернативы у нас нет для того, чтобы поменять эту ситуацию нужно поменять вообще мышление и нужно поменять власть, которая у нас есть потому что они занимаются тем, что губят экологию и наживаются, потому что они ведь едят хорошую санкционную, пьют да? чистую сказать, воду, а нас всех этой возможности лишили. И мы против этого, потому что мы считаем, что мы должны вернуть это все на нормальное русло, мы должны восстановить экологию, должны вернуть людям нормальную чистую воду. Это очень большой, сложный и дорогой процесс, но тем мусорным налогом, который, которым они нас обложили, эту проблему не решить. Кроме этого, нужно учитывать, что увеличение в принципе, вообще всех платежей, в том числе и цен, с новыми налогами, да, подняли их до 20% сейчас подоходный налог, и цены, соответственно, магазин тоже несколько решили подняться. Кроме того, что вы говорите, разрушено сельское хозяйство, разрушены заводы, то есть люди остаются без работы, но платить должны. Это не одна проблема, как вы думаете? Ну, Ксения, я с вами согласен, что на самом деле проблема-то комплексная. Я с самого начала об этом говорю, что мы не должны ставить перед собой задачу заставить власть снизить тариф. Потому что это вообще косвенная и весьма мелкая задача. Мы просто таким образом немножко свои, свои силы пришли, проорались, как бы успокоились разошлись. Вот этого не должно быть. Мы должны видеть все проблемы в комплексе. И то, что вы говорите, действительно там разрушены заводы. Вот возьмем, например, Нижний Тагил. Там э, есть гигантское количество там, свободных, помимо, свободной земли, где можно строить э, производство, можно строить заводы. Есть люди, которые эти заводы хотят строить, у которых есть деньги, и которые готовы давать, э, там, строить новые цеха и давать э, тагильским рабочим рабочие места новые. Но власти Нижнего Тагила запретили строить новые заводы, новые производства, перерабатывающие на территории завода. Сейчас там что строят? Парикмахерские автомойки. Вот и все. Если ты хочешь заниматься бизнесом, что-то развивать, строй парикмахерскую автомойку. Если ты хочешь построить Какое-то крупное производство, вали нахрен из города, и ищи где-то в другом месте это. Понимаете, что делается? Просто уничтожается город, уничтожается крупный промышленный центр. Это уничтожается Господи, на мой взгляд, целенаправленно. Происходит что-то ужасное. Я бы раньше, когда подумал об этом, подумал, что это бред сумасшедшего. Но сейчас я понимаю, что происходит какая-то жуткая вещь, по которой кто-то целенаправленно разрушает нашу экономику, разрушает нашу экологию, разрушает нашу промышленность и приводит нашу страну к вымиранию. И это действительно, на мой взгляд, звень одной цепи и очень Ты большая проблема, которую не надо не решать не все не вместе, надо всем просто осознать и признаться себе, что наше государство нам больше не друг, и мы ему больше не нужны. Оно занимается тем, что оно просто ждет, пока мы все сдохнем, оставит себе небольшую кучку людей, которые будет их обслуживать. Например, для того, чтобы добывать нефть, много людей не надо Для того, чтобы обслуживать несколько тысяч чиновников, достаточно ну, пару миллион людей, которые будут где-то на Ямале, в Якутии добывать алмазы или, например, нефть А остальные нахрен не нужны, а остальные могут сдохнуть, вот, и не придется им платить ни пенсии, ни пособия и так далее А как вы думаете, развал такой вот пошел не с того момента, когда у нас большую часть промышленности отдали в частные руки И конкуренция в виде новых предприятий, она просто не нужна, собственно? Que eu nasci de adúmia E нет, конечно, я, Ксения, с вами не согласен. Во-первых, я убежден в том, что частная собственность – это, это благо. Потому что конкуренция всегда создает для потребителей, создает снижение цены, увеличение сервиса, улучшение сервиса, улучшение качества продукции. А предприниматель он ищет те ниши, куда ему выгодно вкладывать деньги, где он может зарабатывать. Это, наоборот, благо. Проблема в том, что у нас огромное количество налогов, огромное количество ненужной ненужных бюрократии, которые, которые просто душат частное предпринимательство. Ну, ну, И э, создать полноценное, нормальное, выставку. качественное предпри предприятие очень сложно. Я вам приведу вы один выставка очень выставка такой выставка пример. Выставка. Если мы возьмем завод, например, который платит налоги, который вы, вы, вы работает в честно, он, выделяет, ну, например, а за вы единицу выделяет, продукции, считаете, допустим, должен доставлять цену 100 тысяч рублей. Рядышком есть завод, который не платит налоги который может продавать свою продукцию за 60 тысяч рублей. И как мне, честному предпринимателю, продавать на рынке свою продукцию за честные деньги, когда кто-то есть рядом, кто играет по другим правилам. Я просто считаю, что надо необходимо просто выровнять ситуацию. Все должны работать в одних условиях и нужно по максимуму снизить административную нагрузку и дать бизнесу развиваться, а не душить его и не отнимать у него последнее. И так уже все без штанов ходят. А только только наше правительство носит часы за миллионы долларов и кайфует, а все остальные просто блин, выживают. Ну смотрите, частная собственность это основа капиталистического строя, а закон капитала он один, увеличение, постоянно растущая прибыль в максимально короткий срок. Как с таким законом вообще может хоть куда-то развиваться промышленность, когда цель собственника производства, получение прибыли, а не удовлетворение наших с вами потребностей, в том числе и с чистой водой? Вот понимаете, вы сейчас все время говорите как бы о, о, о бизнесе, а о бизнес-то о бизнесе, о бизнес в первую очередь правильный, он должен думать не о себе, а должен, вот, когда мы создаем, например, бизнес-модель, да, делаем э, ну, экономическую модель нового предприятия, предприятия э, там, собираемся производить какую-то новую продукцию, мы сначала должны определить, кто наш потребитель, должны 100 вопросов задать про потребителя, а уже потом думать о том, как бы, то есть, о какие, о какую прибыль мы будем из этого извлекать, потому что у нас немножко перевернуто все, у нас нормальный конкурент конкуренции нет, поэтому, если ты что-то производишь, у тебя это купят. Ну, то есть, этот долгий разговор, понимаете, у нас менталитет немножко как бы идиотский в этом плане. Мы очень мало думаем о потребителе, и поэтому все, что у нас производится, дерьмового качества, вот, за высокие деньги, потому что у нас люди не умеют работать и не хотят думать о своем потребителе. И если вот рассуждать так, как вы, Ксения, предлагаете, то мы как раз и придем к тому, что у нас останутся только те предприятия, которые поддерживаются, субсидируются, как бы, то есть, и работают чьи-то интересы в больших кабинетах. А я-то считаю, что предприятия должны работать, наоборот, малые, которые больше вопросов будут задавать о потребителе, о его потребностях, а уже потом думать о том, о том кому же наличкой занести в какой кабинет. Знаете, я не совсем согласна с тем, что у я нас это... маленькие предприятия, частная собственность на средства производства как-то решит те или иные проблемы сейчас в капиталистическом строе. Потому что когда-то вы говорите плохого качества, потому что у нас народ чуть-чуть не тот, и не так он правильно думает, не в ту сторону. В то время как 70 лет назад у нас были вполне себе предприятия, работали, производили продукцию высокого качества, она была конкурентоспособна. Кроме этого, именно с таким строем мы выиграли одну из самых жестоких войн. При этом именно наши средства производства на начало были сильно хуже качеством, чем у капиталистических стран, где как раз действовали законы, про которые вы говорите. Да, но я опять же с вами сейчас не соглашусь, потому что ä, мы, если честно, Любую войну сейчас в игре. Не дай бог она произойдет, не дай бог, конечно, да. А там, Explosiv, а, мы соберемся, да, и там, и, тебя, и всех победим. Но, боитесь, но и дело не в том, мы же не хотим вы娃. воевать. Это же совершенно, вот понимаете, вы, вы яркий убает. такой представитель нашего советского менталитета. А вот если война, мы всем там рожу набьем, да. А зачем? А давайте жить так, чтобы не было войны. А давайте думать так о том, что вот идет человек с коляской вот сзади вас. А эта коляска не российского производства. Поэтому... Мы опять же приходим к тому, что раньше не было рынка, и все, что производилось, было востребовано. Но давайте о том, была ли популярна наша продукция за границей, за исключением советского, там, советского лагеря. Нет, Европа производила свое, Америка производила свое, а мы действительно употребляли там мы пользовались тем, что делали наши заводы и были довольны, потому что мы не видели, как можно по-другому. Мы не видели продукцию иностранного производства, она была для нас недоступной. Поэтому сейчас вы считаете, что почему-то вы сейчас так считаете, Я не уверен, что вы искренне это говорите, что наша советская продукция производила продукты, Промышленность производила продукцию высокого качества Это, скорее всего, миф В науке, да, мы были сильны где-то, там, ядерные, там, военные там. А что касается, опять же, да, никто не думал о потребителе И что касается обычного потребителя, простого покупателя Он покупал всякую, всякую ерунду не спал на, на ДСПшных кроватях там, Ел какие из какой-то посуды, блин, одинаковый Ходил в некрасивой одежде, понимаете, в неэлегантной Не было там ничего особо хорошего Там Была романтика, конечно, но люди не знали, что, что, что, что можно использовать хорошей, качественной продукции. Спасибо вам большое за интервью. Здравствуйте, информагентство «Ледокол». 7 число. Мы на митинге против мусорной реформы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли высказать сюда свою позицию? Ну, нет, я шел мимо, но позиция у меня тоже есть. Но у нас сейчас платежка э, за коммунальные платежи резко возросла в цене. Что вы об этом думаете? Ну, как и большинство граждан, я этим недоволен. И, в принципе, не согласен так, с этой а политикой, потому что, быть, да, ну, по оно все стоит и дешевле, и, чем да, они это предполагают. Вы э, думали насчет того, что, скорее всего, это просто идет передел рынка? Сегодня затронута ну, Вполне возможно, да, да, наверное, так и есть Как вы думаете, в чем вообще причина вот этого переделал рынка очередной раз? Потому что сначала у нас делили горячую воду, повышали в тарифах, потом у нас делили очередную порцию платежки, да, очередные графы появлялись И очередной передел идет собственности, как вы думаете, в чем причина? Кто виноват? Что делать будем? делать ну, наверное ничего как всегда а кто виноват ну, наверное все те же как всегда я не знаю кто это конкретно делает но наверное структуры которые аффилированы властным структур может тот кто является собственником этого самого предприятия Ну, вполне возможно но просто предприятий насколько я понимаю их много а, ну именно те кто занимается вот мусороперерабатывающими заводами и все остальное и Вообще все те заводы, которые сейчас будут строить, ну, якобы вот на эти деньги, они, э, ну, недостаточно не эффективны, я бы так сказал. Ну, смотрите, после мусорной реформы у нас район Мичуринский, который новый строится, да, ближе к Читовскому озеру, как был завален мусором, так и есть завален мусором. Ничего, в принципе, не поменялось, вывозить а тут никто ничего не собирается. Ну, отрадно это знать, конечно, но, да, наверное, так и будет. А если у нас, вы говорите, что это много маленьких предприятий, но у всех этих маленьких предприятий есть собственник. И у этого собственника есть одна единственная цель. Он хочет, чтобы его дети росли за границей и учились за границей. Для этого нужны деньги. Поэтому вероятность того, что в платежке цена изменится, ну, как-то такая мифическая. согласна или нет? Вы имеете в виду в меньшую сторону? Да точно меньше не станет. Ну... Я не вижу никаких предпосылок для этого. Мне кажется, наоборот, все больше и больше будет стоить. Это, в принципе, нормально, если бы что-то делали для эффективности переработки мусора и сортировки мусора. А так, существуют же мусороперерабатывающие собирающие заводы, сортировочные. Вот. Но большинство из ну, них вирь, сейчас, они являются мусороотжигающими, мусоро то есть сжигание мусора это самое распространенное По в России метод избавления от него. Ну, не очень эффективно, Духовое я считаю. Время... У нас крышевание власти, идет все равно с власти, как ни крути. Даже да, если мы возьмем да, да, московский да, район Люберцы, да, да, да, люди выходили, выходили на митинг из-за мусорозажигающего завода, вместо этого им взяли и подняли планку а, выбросов, чтобы они не нарушали закон, оставляя выбросы на том же месте. Люди просто начинают задыхаться. Собственник сидит в доме. Как вы думаете? Может, проблема в том, что у нас есть вообще, в принципе, на такие жизненно важные объекты собственность в чьих-то руках? 17 Рублей. Ну а, да, что, Андрея ну Андрея, а, да, да, были, вы правы. Стали, как бы, вихай, а, нужна а, национализация крупного производства ну вот насчет национализации крупного производства я не согласен нужно расширение рынка чтобы была конкуренция между мусоросжигающими о, перерабатывающими заводами ну то есть все кто занимается вот этим бизнесом они должны конкурировать между собой а не диктовать свои условия так скажем как конкурировать с чайкой Владельца самого завода Никак Потому что он предприятиями но ну, мы that же that that that сейчас that говорим о идеальном мире или как? Если мы говорим об идеальном мире, значит у нас государство как структура принадлежит большему части населения, а это значит в принципе отсутствие частной собственности. Какой ваш тогда идеальный мир? Мой идеальный мир? Это какой-то общий вопрос, на него можно очень много говорить. Ну, как минимум, мой идеальный мир в рамках этого мероприятия ⁇ это, когда я понимаю, на что... Идут мои деньги, вот и когда было. деньги экономично, ну, эффективно используются. А, то есть сейчас вы не видите проблемы, а очередной проблемы теперь уже на мусорной сфере, да, в том, что вокруг нас капитализм, куда не плюнь, везде капитализм? Ну, вы так говорите, капитализм, будто это плохо. А что в нем хорошего, если у нас чайка проверяет своего сына на, на выбросы? А, ну, это не капитализм, это как бы более олигархическая структура ну она как бы связано конечно с капитализмом но вы сейчас про социализм говорите или про какую-то другую не у нас сейчас не капитализм ну, нет, у нас сейчас ну как бы грубо говоря олигархии диктуют условия Олигополия может быть ну не, не капитализм нет не могу сказать, что у нас капитализм. Но капитализм ⁇ это частная собственность на средства производства. Тогда, если с этой стороны смотреть, что у нас сейчас. У нас есть частная собственность на средства производства. Да, есть, но это вот эти средства производства в большинстве своем, они принадлежат одним и тем же людям. И поэтому это не капитализм. И поэтому это не капитализм. Ну, как бы это... А... Это капитализм, с одной стороны, но это не тот капитализм, к которому надо стремиться. Хорошо, спасибо вам большое за интервью. До свидания. Здравствуйте. Вы, для чего вы пришли на митинг? Высказать свою позицию, что мы против этой реформы. А вы резолюцию подписывали? Да. А что будет с этой резолюцией, вы знаете? Знаю. Пойдет губернатору, президенту, прокурору. Короче, власть. Да. Это мы, мы пришли на этот митинг, мы перед этим были на встрече, к нам э, в наш район выезжал зам прокурора и объяснял вот эту вот э, всю систему, как она работает. Мы считаем, что прежде чем брать с народа деньги, нужно было подготовить сначала площадки, которые действительно будут оборуд... оборудованы так, как они есть. Мы за то, чтобы наш город был красивый, чистый, но вот не вот такими варвар... варварскими методами. Это, во-первых. Во-вторых, не согласны с объемом, который вот они разработали на каждого человека, с тарифом в частном секторе. Мы вообще категорически не согласны. Вот из-за этого мы сегодня здесь. Вот смотрите, суть времени собирала, собрала больше миллиона подписей против пенсионной реформы. И, в принципе, что-то как-то никуда это не сдвинулось. Куда шло, туда и шло. Если мы вообще будем молчать, вот правильно сегодня выступали, то нас так и будут дальше нагибать. Понимаете, вот даже Господь Бог говорит, стучите, вам откроют. И вот поэтому, пусть вот хоть маленьким своим песклявым голосочком мы сегодня пришли и постучались, а вдруг да что-то изменится. Я думаю, что люди все равно когда-нибудь проснутся, впереди наше поколение, которое будет жить. Вот я больше чем уверена, никто не хочет, чтобы их дети жили, извините меня, в г. Нужно чистить город. Ой, извините. С этим я целиком полностью согласна, но причина, первопричина. Сначала пенсионная реформа, потом повышение тарифов. И сейчас раздел собственности в мусорной сфере. Кто виноват? Можно я скажу? Виновата власть, причем любая. Если проследить за историей, ну yes, в том числе yes. Россия и вообще мировой, всегда народ был недоволен в результате. Потому что власть само по себе это всегда зло. Народ должен ответственность взять за свою жизнь, за всю, за чем он себя кормит, там оборону страны, на себя, полностью на себя. Не знаю, как это будет сделано, но такое должно быть. Никому не, нельзя поручать, никакой власти над собой ставить. Короче, вся власть только в нас самих. Как вы думаете, это не проблема в том, что у нас все предприятия такие крупные находятся в чьих-то руках? Это частная собственность, и естественно, он за нее будет глотку драть, а с нас, естественно, деньги. Вы понимаете, это может быть вообще в разных руках. Она, как, она всегда, в принципе, будет в чьих-то руках. Но если эти руки чисто медицинские, вот прям натурально, то тогда все должно быть нормально. А если они загребательские, вот поэтому вот мы здесь сидим. Они руки должны быть загребательскими. Поэтому Ты нужно гнать лесу, это свой, правительство, гнать этот капитализм. Мы хотим социалистический путь развития, нет. где все для человека. Там, там, все вузки, ли, хапали. Вон, это не надо. самое. не Это не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Это Это зло, капитализм всегда, во все времена. в ней? надо. Это не надо. Это Это в ней нет. Только в ней. А все, что принадлежит социализму? народу, оно не должно находиться в частных руках. А вот в чем проблема. -то. Это были только лозунги, что все принадлежит народу. Народ также не знал, куда уходят деньги за нефть, куда уходит наша пшеница. Также никто ничего не знал. Но квартиру раздавали, садики строились. Ну, во-первых, всю жизнь надо было просто в очереди, да, и проблемы с жильем не были решены. А садики, может, тоже с каким-то злым умыслом делали, чтобы приучить нас приучить нас к, к, к разному питанию, как в школе там. Ну, Это короче, плохо. к варварскому ядовитому питанию, да, я сейчас понимаю, что нас вообще не тому учили. И... А, то есть вот мои родители получили квартиру, когда мне было три года, мне не светит, у меня двое детей, получить вообще хоть какую-то квартиру. В ну, тоже не всем светило получить квартиру, mm -hmm. правильно? Ну, не знаю, я, я считаю, ты не права. У меня вот мы, получается, происходит. мы заканчивали техникум, мы знали, наш уже техникум заключал договор с предприятием, нас уже там ждали. То есть молодежь была уже трудоустроена. Мы приехали, мы поступили сразу же, нас поставили в список как молодых специалистов. Вот я тоже очень рано получила все. Я считаю, что тогда действительно а, а лю, о людях ну, это, заботились. Это, во-первых. Да. Во-вторых, предприятия, на которых работали, они строили дома. А сейчас, получается, молодежь поставлена такие условия, она должна залезть в грабительскую ипотеку. В грабительскую, прям натурально. И им помогают папы, мамы, дедушки, бабушки, когда они в это время уже должны, в принципе, отдыхать. Я вот не согласна с этим. Я а знаешь, ну ты продавцом работала. У тебя что, была возможность квартиру получить? Нет, конечно, но... Были, конечно, специальности, которые ну, бишь, льготные. Которые ну, ну быть, и что? Нет, Нет, это что? тот же самый шантаж, да? Да, ну, На ну, ты... времена свободы, действительно, когда каждый человек будет свободен. Свободен во-первых, очень нужно знания получать, стремиться к получению знаний. Здесь, ну, не только то, что нам телевидение дает. А, ну, познавайте, саморазвивайтесь. Я не знаю, люди, выходите со своих диванов, вставайте. Верьте в себя, в свои силы. Только мы можем изменить в лучшую сторону нашу жизнь. А каким образом мы собираем митинги? У нас собираются, я говорила, уже миллионные подписи против реформы. А в принципе, это все власти идет на туалетную бумагу. Нам-то что делать? Но я считаю, не молчать это точно. Потому что если мы будем молчать, будет еще хуже. Вы правы, вот я согласна с вами, что да, в основном все работает на мусорную корзину. Но молчать нельзя, это уже вообще ну, просто перебор. Все добавляется, добавляется, добавляется. Они тут же говорят, что заморожена цена на бензин приезжаешь на заправку, она почему-то опять, и Смороз... получается, Смороз... да, вот у них слово с делом расходится. Вот это я считаю, что народ прям грабительски грабят и врут народу вообще до невозможности. Само телевидение купленное, говорят только то, что нужно, это вот неправильно. Вам есть что добавить? Если ну, я думаю, что народ, если будет продолжать вести такую неактивную, такой неактивный образ жизни, он становится полностью уже подготовленный к чипизации. И, да, и как бы думайте, люди, времени осталось очень мало, вставайте, пробуждайтесь, просыпайтесь. Что-нибудь скажете? В Думу, если выберут больше коммунистов, там, ЛДПР, чтобы выдавить выдавить Единую Россию. Тогда что-то, может быть, тронется и начнется. А у нас, к сожалению, сейчас ни КПРФ, ни ЛДПР, никто из них не говорит об отмене частной собственности. Как это? Ну, вот коммунисты вот. говорят. Коммунисты говорят, что некоторые, ну, например, там землю, транспорт, нефть, все это будет национализироваться. Неправда. Плохо читали. Ну, у нас коммунист. отец ярый коммунист, всю жизнь не бросивший партбилет, так что у нас Которые воспитывает. Да, да. Коммунисты, коммунисты, больше пока нет у нас никакой силы. Не верьте власти, верьте только себе. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо ну, за спасибо, интервью. Спасибо.